Итак, уважаемые дамы и господа, наш эфир продолжает встреча с Ниной Бастет а, в программе «Неочевидное, но вероятное». И, насколько я успел понять из моей беседы с Ниной, сегодня будет очень интересная а, информация выдаваться. Поэтому слушайте внимательно, опять же, а, верьте, не верьте, это ваше личное дело, но, по крайней мере, послушайте, может, чего-нибудь нового и узнаете. Здравствуйте. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я рада быть опять с вами. И до начала передачи, как всегда, хочу поблагодарить мою богиню покровительницу Бастет за то, что во время передачи она посылает вам, дорогие друзья, исцеление духовную, чистую, светлую энергию радости и любви. А вы, пожалуйста, слушайте передачу, расслабляйтесь, если можете, если можете, получайте удовольствие. Итак, номер телефона в студии, на всякий случай, если у кого-то появятся вопросы или комментарии, 847-400-5200. Единственная просьба умников, прошу держать свое мнение при себе. Не, наоборот, нас мнение интересует, ну только, вот... как всегда, мнение... Не, ну, как бы не нейтральное, но чтобы оно было высказано в красивом, нежном, вот, добром вот, варианте вот, с любовью, вот, вот, Так вот, же, как да. мы с любовью посылаем это все вам. Итак. Да, согласие, не согласие, да. мы говорим только для того, чтобы расширить ваше сознание и чтобы вы начали задавать вопросы. Это главная цель передачи: задавать вопросы мне с удовольствием. Мне можете задавать по телефону 24-688-0155. Но да. можете задавать его самое главное одному человеку, самому себе. И это то, для чего эта передача сделана. Причем, когда задаете вопрос самому себе, надеетесь на то, что вдруг вам ответят. Да. да. Потому это что самое тяжело, тяжело разговаривать в одну сторону. Обязательно ответят. Ответят обязательно. Главное mm -hmm. задавать вопросы. К сожалению, мы этого не делаем. Да. Мы задаем вопросы всем вокруг. Итак, а тема сегодняшней передачи: перевоплощение души или кем вы были в прошлой жизни. Это не первый раз, когда я рассказываю про перевоплощение души, для, про кармические задачи нашей жизни, про инкарнации. Но я снова и снова возвращаюсь к этой теме. Где-то целая передача, где-то по, по кусочкам. Для чего? Я хочу, чтобы вы поняли, для чего я это говорю. Я понимаю, во-первых, что у нас... А, наша публика которая слушает нашу наша аудитория состоит из людей взрослого возраста то есть как минимум до да, больше 35 я, а, надеюсь. я надеюсь не но ну, если она слушает молодежь я буду очень рада а, но вот в наших в нашем поколении возраст после 35 это именно тот возраст когда человеку необходимо развернуть свое сознание вглубь себя то есть то с чего мы начали задавать вопросы самому себе а, то есть, что значит задавать вопросы самому себе? Для чего вообще это нужно? Это нужно для того, чтобы э, человек, который живет в этой мире, начал понимать свои чувства, свои состояния и эмоции, свои реакции, э, свои действия. То есть, э, задавая вопрос себе, почему я так отреагировал или почему я так поступил в определенной в ситуации, это... Э, приведет постепенно к тому, что человек задастся себе вопросом, а вообще зачем я живу? И это самое главный поиск, поиск самого себя — это то, к чему после определенного возраста человеческая душа стремится. Именно поэтому происходит, как мы часто говорили, и кризис среднего возраста, а и А причина? Называется. Именно вот в районе этого... Почему в районе этого возраста? А Есть вообще такие... По, по даосским э, по даосскому как бы учению есть uh -huh. определенные периоды и эти периоды 12 лет uh -huh. но начинаются они не первые 12 лет то есть человек живет э, человека один период от нуля до, от, от рождения до 6 лет uh -huh. а потом начинается каждые 12 лет uh -huh. то есть если мы в принципе посчитаем то где то там вот в этом возрасте начинается то чем он должен заниматься душой uh -huh. то есть человек должен найти себя Uh, это хорошо, когда вначале нами руководит эго, поэтому мы с тобой много раз об этом говорили, да? Да, да. О том, что эго – это хорошо, никто не говорит, что это плохо, но только на определенном участке жизни. Uh -huh. Потому что если без эго нет прогресса, а прогресс существует тем, что человек хочет добиться чего-то в жизни, это и есть эго. Но эго не может быть выше, чем душа чем состояние души именно поэтому в этот в этом возрасте где-то после 35 36 uh -huh. человек должен начать заниматься своей душой и а, душой может значит, заниматься душой что значит расширять сознание то о чем я все время говорю а, это го значит задавать себе вопросы самому себе uh -huh. то есть сесть сконцентрироваться и сказать блин но ну почему я только что наорал на свою жену или почему я накричал на детей uh -huh. или а, там Почему я ударил ребенка или почему я там так среагировал, когда меня кто-то подрезал на, на дороге? Uh -huh. а, это очень важно. Но самое важное здесь не только задавать вопросы, а правдиво на них отвечать, uh -huh. потому что если, а, то есть меня кто-то подрезал, я на него матом выругался и сказал, это потому что он козел? Uh -huh. Это неправдивая ситуация. Потому что, ну, подрезал человека. Почему ты так среагировал? Вот ты в себе разберись, почему ты так среагировал. Или пришел с работы, уставший, наорал на ребенка. Почему ты наорал на ребенка? Потому что он на меня кричит, потому что он неправильно себя ведет. No. That's not true. Понимаешь, это неправда. То есть правда будет найти в себе. Я пришел с работы, я не смог ответить своему начальнику, например, который на меня накричал, uh -huh. и я сорвался на ребенке. Вот это будет Правда. Да, а ну, но не повлечет ли вот вот это вот этот путь не повлечет ли он или не приведет ли он к самолинчеванию или к самобичеванию? То есть получается, ты постоянно анализируя действие, ты постоянно винишь себя в этом. А никто не говорит, что нужно винить, нужно найти причину mm -hmm. и разобраться, почему эта причина тебя триггер То есть, например. Смотри, вот я не ответил начальнику, начальник на меня наорал, я ему ничего не ответил, я пришел и сорвался на жене или на ребенке mm -hmm. или на любом на человеке, mm -hmm. который меня подрезал. Okay. Дальше вопрос следующий: я буду себя винить? Нет. Следующий вопрос идет еще вглубь: mm -hmm. почему я не ответил начальнику? Mm -hmm. okay. То есть потом человек говорит: я боялся. Mm -hmm. Да, например. Ну я не знаю, я. Ну ну допустим. Да да да. да давай доведем куда то, то есть, конкретный... Я боялся следующий вопрос чего я боялся я боялся потерять работу uh -huh. следующий вопрос а почему я боюсь потерять работу то есть если ты хороший uh -huh. специалист правильно uh -huh. если ты уверен в своих силах то что тебе бояться потерять работу значит нужно было и во вторых если тебя ценят то кто тебе сказал что тебя уволили uh -huh. поверь мне я веду со своим начальником себя очень очень Um, я не могу сказать агрессивно, но я его ставлю на место. Uh -huh. Это потому, что у меня нет никакой абсолютно боязни потерять работу. Хотя мне нужны деньги больше, чем многим нашим радиослушателям. Uh -huh. Потому что если я пойду с работы, мне жить будет не на что. Okay, вот но доведем, я знаю точно, я не боюсь. Давай доведем какую-то ситуацию. Да, вот ситуация. То есть я боюсь, человек говорит, я боюсь. Потерять, потерять работу. работу. Почему ты боишься потерять работу? Так. То есть это следующий вопрос человека да, самому да, себе. Да, да, да, да. Значит, я не уверен в своих силах. Угу. Окей, следующий вопрос. Я действительно не квалифицированный специалист, например, угу. или просто у меня нет уверенности в себе как человека, как женщины, мужчины и так далее. Угу. Да, я не знаю, кто задает вопрос. И есть варианты решения, да, то есть если, например, я, я нехороший действительно специалист, сказать себе правду, меня действительно уволят, потому что меня не ценят, значит, занимайся развитием своего себя или найди другую работу, если это не твое. Если этот человек говорит, да блин, я шикарный специалист, такого еще и не найти, и сидит на одном месте 20 лет, потому что вот он боится потерять работу, то здесь нужно идти дальше и искать, откуда это страх. И эти страхи, именно это то, для чего нужно раскрыть. То есть я не виноват, что я боюсь. Mm -hmm. Я должен найти, почему я боюсь. Yeah. По какой причине? Эта причина может идти из детства. То есть, например, mm -hmm. строгая мама, подавляющая тебя там, папа строгий, подавляющая. Эта причина может идти с... Я не знаю... С, с возраста когда было в чреве матери mm -hmm. но самое главное в основном эти причины все идут из прошлых жизней и являются нашими кармическими задачами то есть моя кармическая задача этого человека побороть страх mm -hmm. поверить в себя и понимать что ему нечего бояться и когда он уверенный в себе он никогда не накричит ни на ребенка Uh -huh. Не на жену или на мужа. Потому что он знает, где и когда нужно среагировать. То есть, если, например, на тебя кричит начальник, ты ставишь его на место. И не обязательно, кстати, агрессивно, а нормально, спокойно, состоятельно. А, то есть, когда человек не боится, когда человек освобождается от страхов, uh -huh. а он, у него жизнь меняется. Он, во-первых, приобретает счастье, потому что он понимает, мне нечего бояться. Мир... Всегда даст что-то. Mm -hmm. Мир никогда не оставит моих детей, мою семью на улице. Всегда что-то будет. Может быть, не будет так много. Но это будет опять же. А, может быть, не будет, потому что я опять не уверен в себе и не буду искать эту работу. Понимаешь, то есть, но ну, если ты правильно идешь, то, в принципе, должно быть все правильно. Но если человек не, не реагирует, не спрашивает, то его, скорее всего, просто выталкивают, понимаешь, выталкивают из состояния комфорта. Это mm -hmm. может быть болезни, это могут быть разводы, это может быть уход. Как ты думаешь, вот, а, например, а сегодня такой огромный э, страх по отношению к этому вирусу, да, коронавирус? Ну mm да. -hmm. Ну то есть как бы а, уйдут те, кто должен уйти, все. Mm -hmm. То есть им заболеют те, кто должен уйти, а кто должен уйти? Те, кто не поменялся. Мы много раз говорили о том, что сейчас мир, находится в стадии изменения земля меняет свои вибрации и да мы можем с каждой в каждой проблеме можно подойти по разным с разных угла угла mm -hmm. зрения да то есть да есть определенные люди которые правят этим миром и думают что они боги которые создали этот вирус распустили для управления народом это mm -hmm. одна из теория это чисто физическое это вот но есть а, действительно те причины для чего это было сделано Mm -hmm. То есть, если мы в эти причины дальше не заглянем, то мы будем думать, что Бог или высшие силы ничего, они не имеют, не имеют контроля. То есть нет, mm -hmm. это было все контролируемое, под контролем божественных сил для того, что нашей земле что-то нужно изменить. Поэтому происходят землетрясения, вулканы, эм, цунами и так далее. уносит тех людей, которые должны уйти или по карме, или потому что их... Эм, они не выполняют свои задачи или потому что они не соответствуют тому, куда идет земля. Или mm -hmm. просто потому что они должны уйти по судьбе. То есть это их судьба, время уйти. И именно, это именно почему я еще раз говорю сегодня об этой теме. Потому что тема реинкарнации, тема, кем вы были в прошлой жизни и были ли действительно в прошлой жизни, помогает людям не бояться страха, не бояться смерти. Mm -hmm. Потому что чего ли человек mm -hmm. подсознательно или осознанно Боится больше всего страх смерти. То есть мы боимся стареть угу. и умирать. Потому что мы думаем, что после смерти ничего нету. Потому что мы не знаем. Мы не знаем. Потому что, что, что оттуда пока еще к нам никто не приходил. Но это неправда? Возвращались? Но почему? Ну ведь многие тысячи и тысячи и тысячи людей угу. имели предсмертные, предсмертные околосмертные это вот выходили из смерти. Оп, ну да, опыт. Опыт. Да, опыт, да, да. Есть, и они рассказывали все что было а другие люди которые эм, ну разговаривают с духами о чем mm -hmm. это говорит то есть откуда эти духи взялись кто они такие mm -hmm. понимаешь то есть как бы когда ты приходишь к тому к пониманию тому что эм, во-первых после смерти жизнь не кончается кончается только физическая оболочка mm -hmm тот скафандр, который мы одолжили у Матери-Земли на, на время нашего человеческого пребывания. То есть у Земли взяли, в Землю и ушли. Uh -huh. Ну, в Землю или не в Землю. Uh -huh. Но а, душа, душа никуда не девается. Она получает опыт и будет воплощаться в следующей жизни, если будет воплощаться. Uh -huh. И именно это, это, вот именно это понимание помогает людям избавиться от колоссального количества проблем. По жизни то есть это именно то для чего люди должны понимать о том что есть жизнь после жизни угу. ну вот а, амин я очень внимательно все это слушаю чем больше слушаю, тем больше появляется вопросов а, ну окей хорошо человек разбирается в себе вот он по этой цепочке дошел до а, определенной точки где дальше он просто не знает. То есть он, он прослеживает какую-то цепочку по действиям и доходит до точки, где он говорит, окей, окей, дальше что? Дальше. И что? все. Вот это понятно, что дальше нужно да. уже дальше. То есть первое, он понял, что первое самое первое, что он понял, что э, никто рядом с ним не виноват в том, что у него плохое настроение, угу. или в том, что у него произошла авария, или в том, что он заболел, или в том, что он нервничает. Да? то есть он принимает на себя свою ответственность и эм, вот именно тогда он понимает окей наверное есть что-то чего я не понимаю угу. но первое он должен понять понять и принять то что есть наверное было что-то до, до этой жизни угу. когда он понимает он может прийти к профессионалам таким как ему нужно переступить порог того что вот он дошел до того момента где он уже сам просто не сможет справиться потому что он не знает как это идет дальше да okay. да конечно потому просто потому что а, Ну, понимаешь если он придет слишком рано например к uh -huh. регрессологу к человеку который занимается регрессиями там uh -huh. или на юаску о том чем мы говорили в прошлый раз то он не будет готов правильно uh -huh. то есть потому что Человек должен быть готов к чему-то. И самая первая го готовность человека – это осознание того, что я сам виноват во всех своих, не виноват, я сам создаю свою жизнь. Mm -hmm. Я ее создал когда-то, где-то, в какой-то жизни, в сотнях жизней, которые я уже побывал, которые сложились вот в вот этот маленький пазл моей жизни сегодняшней. То есть отсюда взялось, это, отсюда взялось. Это отсюда взялось. Это с той жизни взялось. Это это не одна жизнь. Ну, ты понимаешь, да? И когда что -то он, он то это признает, он приходит к специалисту. Мы говорим о том, то есть, вот, давай так, э, мы оставляем, как говорит мой товарищ, лирику-пирику в стороне, uh -huh, uh -huh. и мы говорим что, о чем-то конкретном. То есть, я пришел с работы, наорал на своего ребенка. <кх> я сажусь, и я начинаю копаться в себе, пытаясь понять, откуда это идет. Я дохожу до точки, где я говорю, ну, окей, хорошо. Вот я ответил на все вопросы. Теперь с этой точки я ответить не могу. И от меня ожидается, с от того, что я наорал на ребенка, от меня ожидается переступить вот эту грань, где заканчивается реальность и ты должен перейти в мир чего не в мир психологии духовной mm -hmm. психологии или okay. простой психологии, okay. элементарной. Так. То есть человек идет, например, к психологу. Да. Мы говорили, помнишь, на прошлой передаче, что проблема в психологии есть у некоторых психологов, что они исключают духовную составляющую. Да, да. они останавливаются да, на, на конкретной... Например, на, на кусочке зачатия. Да? Да. Вот душа взошла в тело, вот да. зачатие, вот отсюда все начинается. Mm -hmm. Но а, это очень часто, это, скорее всего, тоже большой кусок работы. Mm -hmm. Почему большой кусок работы? Потому что для того, чтобы этот страх возник здесь, он должен был уже где-то, триггер сработать. Uh -huh. То есть где-то он уже начался. Или во внутриутробном рождении, во время, например, человек э, чуть не умер во время родов. Uh -huh. такой может быть. Или его щипцами вытаскивали. Или мать чуть не умерла. Или э, потом он где-то тонул. Uh -huh. Понимаешь? Или где-то что-то происходило уже, авария какая-то. То есть этот страх, какой-то из этих страхов, должен был уже быть активирован. Uh -huh. Okay. Вот до этого момента может дойти обычный психолог. Это там, я не знаю, или разных методов. Ну, очень много методов. Психологии. Научная психология. Научная, думаю. обычная научная сегодняшняя да. психология может дойти до этого момента. Uh -huh. а, но поняв то, что ты, а, опять же, то есть опять же, это приведет к, если просто так, то он скажет, блин, так я опять не виноват. Ну да. То есть, вот ну, типа, я о том же... Меня мама уронила с дивана. Да, понимаешь, у меня там типа вавка в головке. Да, да, да, я да, опять да, не да, виноват. Да. То есть, да? Да, я виноват, что я накричал на ребенка, но я не виноват, что у меня такая... Потому что я испугался тогда. Что у меня такой опыт? Да, у меня опыт был, я испугался. Да. То есть виновата опять мама. Да. да? да. И только пойдя дальше, в... поняв, что этот опыт только триггер То есть, факт того, что его уронили... Это уже есть. Это тоже факт того, что это было его следствие. карма, это, да. это следствие его кармы. Да, абсолютно. То okay. есть любое событие нашей жизни, любой триггер, который триггер наши негативные состояния, эмоции, mm -hmm. события, является отражением кармических задач для mm -hmm. того, чтобы проработать их. То есть он должен проработать страх, потому что этот страх возник где-то в прошлой жизни. Mm -hmm. То есть, например, его просто, например, если это страх смерть, например, он был, мы говорим про страх деньги, да, потерять? Да, да, да. То да. есть, например, он голодал. То есть, например, жил где-то во время революции и был, я не знаю, был бедным, был, uh -huh. в смысле, попрошайкой. Ну да. И нечего было есть, он умер от голода. Uh -huh. Вот этот страх очень сильно влияет на его сегодняшнюю жизнь. И дойдя до той ситуации, он придет, например, на айоаску, на сан педро то есть на психоделики, о которых мы говорим, да -да. или на регрессию в прошлой жизни, которой сегодня я занимаюсь, и многие другие люди занимаются, то есть к регрессологу, он, дойдя именно до той точки, только там. Он сможет избавиться от этого страха. Начинает прорабатывать уже да, сознательно. Да, уже дальше он сказал, ага, вот откуда оно идет, но ну, я же уже сейчас в этой жизни. Ну, да. То есть и тут идет, во ну, время регрессии идет проработка уже очень сильная, потом идет отпускание, там есть определенные практики, которые проводятся во время регрессии уже, uh -huh. а потом уже человеку становится легче. Окей, okay, тогда вопрос. У человека это может быть больше, чем один у человека Страх, есть или это... У нас сотни страхов Окей, okay. и, и, и как это все прорабатывается? Каждый постепенно мы... Как пилинг the onion Расчистка, mm -hmm. э, расчистка э, лука mm -hmm. Шкурочка за шкурочкой Постепенно, вопрос, постепенно. А в этой, То есть человек может Так получиться, что за одну жизнь Конечно, иначе бы зачем мы сюда Да, я поняла, да, конечно Отработать все страхи Uh, ну, это была бы прекрасная идея, да, то есть это то, чем я занимаюсь, например, mm -hmm. со своей жизнью. Да, окей. Okay. Uh, то есть да, абсолютно. То есть это зависит смотри, от человека... того, насколько далеко человек хочет пройти идти в своих... Но на самом деле до того, как мы выш... вошли в эту жизнь, mm -hmm. uh, есть контракты и те задачи, которые душа взяла на себя. Mm -hmm. То есть и, и раз мы пришли с этим, это то, что мы должны проработать. Но иногда бывает, что не всегда получается. То есть mm. поэтому, как бы, к сожалению, это бывает часто, поэтому есть коронавирус, есть землетрясения, наводнения, э, самолеты падают, пароходы тонут. Mm -hmm. Ну и просто болезни, пули и все остальное. Okay. А, сосульки на крыше. Тогда еще один вопрос, пока мы до, перед уходом на рекламную паузу. <coughs> вопрос: то ли это мама, то ли это папа, неважно. Вот мож, нужно ли родителям начать отрабатывать и, или разбираться с кармой ребенка до того, как этот ребенок осознает, что ему это нужно делать и очень будет заниматься важно, сам. Очень важно. Угу. Проработав карму свою, меняется карма ребенка. Потому что, когда ты начинаешь осознавать, ты вспоминаешь свое поведение к этому ребенку. Угу. То есть ты уже первое можешь ребенку дать помощь. Ему mm -hmm. не надо будет столько лет прорабатывать, это а ты ему, как я вот сейчас с сыном, я помню, что, как я себя вела какие-то вещи, и я ему об этом говорю. Mm -hmm. То есть и я ему говорю: он, когда, например, на меня нервничает со мной, я ему говорю: иди в свою комнату и подумай, почему ты так себя ведешь. Mm -hmm. И когда он приехал, он, я была просто сама в шоке, потому что ребенок действительно отвечает. Говорит: да, это потому что я хочу тебе показать то и то. Не потому что я тебе там машину не хочу давать. Mm. Я говорю, окей, а теперь давай пойдем разбираться с этим. Но также это не только, что ты на физическом уровне человеку говоришь ребенку что прорабатывать, но также это о том, что ты, чистишь себя, чистишь колоссально, я не помню сколько, тысяч с чем-то человек вокруг. Mm -hmm. Потому что сегодня, вчера, позавчера и будущее, сегодня это оно не линейно, это у нас оно линейно. Потому что изменяя сегодня... Мы изменяем наше прошлое и изменяем наше будущее. Хм. Ну, я тебе скажу честно. <с вопросов не то что миллиард, а миллиарды четыре. Так что давай прервемся, я немножко это дело проработаю, а потом будем дальше разбираться. Итак, уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу Нины Бастетт. Неочевидное, но вероятное. Номер телефона в студии. 847-400-5200. Если есть вопросы, звоните, задавайте. У нас уже есть вопрос, поэтому давайте примем. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый. Мира, я всегда вашу передачу слушаю и всегда с вами соглашаюсь. А сегодня в одном моменте я с вами разошелся. Я очень коротко скажу. Я работал в одном месте, где у нас руководитель был очень умный человек. И один раз я не выдержал и предложил свое решение. И он это решение сразу принял. Это повторилось несколько раз. И в конце концов он сказал, значит, пока на ум не скажет, какое последнее решение, мы не будем принимать. Дело дошло до того, что все начали говорить, что, что, что ты делаешь? Ты же его, так сказать, понижаешь. Я говорю, я ничего, я просто предлагаю свое предложение. Кончилось тем, что в конце концов он меня вызвал и сказал, значит так, мне лучше работать с десятью дураками, чем с одним умным. И мы красиво расстались. Но у меня страх работы остался, что я не могу найти. И это было очень тяжело найти работу. Так что это чувство остается, и побороть его... Не так легко, как вы предлагали. Спасибо. А, спасибо за звонок. И я на самом деле никогда не говорила, что будет легко. <laughs> То есть я никогда не я говорила, не что, помню, что будет что легко. Я тоже не помню, что кто-то сказал, что будет легко. Наоборот, сказать, было сказано, процесс. что может быть даже не такую работу, но все равно жизнь дает что-то взамен. А, и вопрос еще. Жалко, что вы повесили трубку. Вы же не голодаете? Ну да. Насколько я понимаю. То есть и все равно мир... Бог, как бы вы его ни называли, вам дает условия к существованию. Я так и сказала, может быть, не будет так хорошо, но это была ситуация, которая вызвана чем? Тем, что тем вашим кармической ситуации. И кстати, я же не знаю Нет, нет, нет, здесь важный вопрос. Здесь вопрос о том, что здесь можно покопаться в другой стороне А зачем я об этом говорил? А было ли это мое эго доказать, что я умнее босса? Вопрос. Понимаешь, что а, ведь я же говорю, с каждому вопросу можно подойти с разных сторон. Абсолютно. И у каждого человека свое Мы просто пример привели, это как какой а, может быть страх. Mm -hmm. Но этот страх, вот как я вы сказали, да, что вы было тяжело найти работу, естественно. Но вы ведь со страхом не работали, а для того, чтобы со страхом работать есть определенные практики, то есть без практик страх сам просто, сам по себе не уходит. Я не знаю, ли это наш радиослушатель. Добрый день, вы в эфире. Алло, говорите, пожалуйста. Алло, алло, раз, два... Okay. До свидания. Ладно, а, давайте, я так как Нет, мы начали сразу, Давай можно, я, можно? я сразу... А, да, давай мы... Давай я объявление сделаю, давай, потому, чтобы давай, не забыть. Давай, давай, я хотела объявить о том, что клуб женской силы ⁇ Я богиня ⁇ состоится 23 марта в понедельник в 7 часов вечера. То есть а, приходите в женский клуб ⁇ Я богиня ⁇ и где вы научитесь управлять своими состояниями, почувствуете, почему у вас такие состояния. Мы будем учить, а мы посвящаем этот... А, Психологии женской, работы с женской психикой, а, с архетипами богинь. То есть это богиня не потому, что я, у меня корона на голове, хотя она у меня есть, а, <laughs> чтобы почувствовать себя богиней, но вы действительно ей сможете себя почувствовать. Итак, 23 марта в 7 часов вечера. А, приглашаю вас в клуб женской силы я богиня для этого звоните телефон 224-688-0155 224-688-0155 для тех кто не успел записать номер телефона во первых мы его еще будем повторять поэтому приготовьте ручку и бумажку ну а в крайнем случае если что-нибудь позвоните нам в редакцию мы всегда с удовольствием вам дадим номер телефона Нины ну а сейчас вот как раз состояние страхи и так далее может быть мы хотя бы дадим нашим радиослушателям примеры страхов с которыми они скорее всего встречаются повседневно просто не осознают, что это именно эти старота да. нужно понять о том вообще что наша жизнь вообще есть только два чувства в мире вообще в нашей жизни два чувства, из которых исходят все наши остальна, остальные чувства и эмоции. Первое – это чувство любви. Второе – это страх. То есть если вы не можете то, что вы чувствуете, отнести к любви, то это страх. Например, это может быть… Ну, о страхе смерти я уже сказала, страх болезни я уже сказала, страх бедности, э, страх потери любимой, страх э, упасть… Э, все, все фобии все фобии, да, то есть любая фобия, которую человек может, я не люблю летать, почему ты не любишь летать, у меня есть фобия, угу. то есть это страхи высоты, страхи отношений, страх быть счастливым, замкнутых пространств, страх быть богатым, страх хорошо жить, угу. можно подумать о том, что есть такие страхи. Ну, в принципе, например, наверное, возможно, очень люди часто не могут ничего добиться, потому что они у них есть какое-то Какая-то вот э, проблема в голове, mm -hmm. которая им говорит, что это плохо быть богатым, это плохо быть счастливым, это плохо быть, э, я не знаю, страх иметь ребенка, mm -hmm. страх быть матерью, страх быть отцом, страх разочарования э, в отношениях. Сколько людей, э, мужчин особенно, разочаровавшись в отношениях, боятся выйти замуж а жениться mm -hmm. и говорят о чем о чем они они же все время винят в этом кого женщин mm -hmm. а женщины которые вроде все время ищут ищут человека а на самом деле боятся поэтому им и не дают mm -hmm. понимаешь то есть, есть страх отношений страх быть счастливым страх быть страх секса страх я не знаю там иметь счастье страх иметь деньги то есть я уже это все говорила mm -hmm. то да. есть страхов невменяемое количество то есть если человек себе прислушается и, говори, и скажет, э, окей, откуда идет эта эмоция, или откуда идет это чувство. Если это не от любви, то это от страха. Другого ничего не существует. Зависть. Но я так понимаю, что в, именно в этих разбирательствах человек должен быть предельно кристально честен сам собой. И очень часто это очень тяжело. Для, да, для того, чтобы именно разобраться, потому что очень многие люди просто страх узнать что-то правду да страх узнать правду о саму себе со, да. страх себе сказать что я не такой прекрасный как mm -hmm. я хотел бы быть mm -hmm. а, страх что другие увидят во мне то чего я сам себе не хочу увидеть окей okay. а тогда вот вопрос который у меня который я хотел задать до ухода на рекламную паузу но тем не менее а, мы говорили о том что вот регрессолог занимается э, тем, что он делает регрессии в прошлую жизнь. Правильно? Ты этим занимаешься. Да, я этим занимаюсь. Есть еще люди, но кон конкретно ты этим занимаешься. В чем разница между тобой, как регрессологом, и гадалкой? Вот почему... Потому что я вижу уже, я слышу у себя в голове, народ говорит, ай, я тебя прошу, это опять эта гадалка, которая будет мне там рассказывать, что со мной произошло 20 лет тому назад. Вот чем вы, чем ты отличаешься от гадалок? Объясню. Я вообще никакого отношения к гадалкам не имею, и mm -hmm. регрессия в прошлой жизни – это не гадание. Хотя на самом деле есть люди, которые тебе рассказывают, жизнь прошлую uh -huh. и э, сказать о том что не всегда работает я кстати рассказывала на одной из передач когда женщина боялась э, боялась в душе и теряла сознание и только когда ей регрессолог который в этот момент здесь кстати в чикаго был я его не знаю мне просто рассказывали эту историю рассказал что она в концлагере была сожжена она вспомнила когда у нее началась эта фобия что когда она была, она была польского происхождения, когда она была э, в, в концлагере на экскурсии в 15 лет со школой, mm -hmm. у нее после этого она перестала иметь возможность вообще закрывать душ, в двери, в душе, потому что она теряла сознание. То есть это был вопрос, и у нее все, как только ей это об этом рассказали, она это вспомнила, у нее все это прошло. То есть это кто-то сказал. То есть mm -hmm. это регрессолог, который тебе рассказывает о то, что он видит в тот момент, когда он с тобой общается. У mm -hmm. Мне, кстати, такое тоже сказали про такую жизнь один раз, и я про нее забыла, но потом, когда я видела свои прошлые жизни, я действительно один раз в эту жизнь попала. То есть и потом мне моя подружка говорит, а ты помнишь, 15 лет назад тебе девочка мы там случайно там за 5 долларов где-то заплатили и сказала, mm -hmm. но ну, это тебе говорят о том, какая у тебя была прошлая жизнь которая на тебя сегодня влияет но чем занимаюсь я и то, что сегодня в принципе называется регрессия в прошлой жизни это человек сам будет видеть что он кем он был то есть человек приходит ко мне на консультацию или кому угодно тому кто занимается регрессиями в прошлой жизни и он и приходит с вопросом mm -hmm. ну например Почему я не могу найти мужа? Или почему с каждым муж меня бросает? Или каждый муж мне изменяет? Или почему у меня женщины ко мне так плохо относятся? Или почему у меня какая-то болезнь возникла? Или, ну, разные вопросы по жизни. То есть вопросы, которые этому человеку нужны для жизни, и он хочет изменить что-то. Mm -hmm. Или почему у меня плохие отношения с мамой, или с братом, или с дочкой, или с мужем, с кем угодно. И а, что происходит? Он приходит с вопросом. Что регрессия это, э, можно немножко сказать, это как медитация. Uh -huh. Это транс, то есть такой легкий транс. Uh -huh. Потому что есть регрессии, которые, вот есть гипноз, который эриксоновский гипноз, uh -huh. разные uh -huh. виды гипноза, это глубокий гипноз. Uh -huh. а, м, то есть а, сегодня это не очень популярно, потому что люди боятся гипноза, uh -huh. тяжело войти, выйти. А регрессия прошлой жизни проходит на очень таком легком уровне. Это как, почти как, uh, guided, medita uh, guide, uh, как это называется? guided meditation, медитация, где вам говорят, что делать. То есть вам говорят, mm -hmm. идите вниз, спуститесь там по лестнице, откройте двери, и дальше рассказываете вы. Mm -hmm. uh, у тебя должен возникнуть следующий вопрос. А что, если я все придумаю, когда буду рассказывать тебе, да? Ну, если у... честно, <св> <св> даже <св> в моем больном таком не возникло нет, да но на нет. самом деле очень многие люди об этом говорят то есть типа а что это все придумают все все например были королями богами и кем угодно mm -hmm. это кстати вот это а, то что доказывает о том что регрессии работает это о том что большинство людей были просто простыми людьми mm -hmm. 99 процентов людей все жизни которые видят они видят себя обычными людьми. Единственное, то есть и для этого есть определенные вещи, которые ты во время, во время этой регрессии проверяешь, угу. как человек действительно, что он рассказывает. А, для чего же это все-таки делается? Потому что, когда... Когда ты освещаешь проблему, ты выносишь ее из подсознания, uh -huh. а тут уже даже, даже не подсознание, а даже общественное бессознательное. То есть это бессознательное. То есть ты даже не думал никогда, что такое может быть. То есть я никогда не думала, что у меня проблема могла возникнуть, например, там, э, в Атлантиде. Uh -huh. Ну, кто бы там такой мог подумать? Ну, ну, в жизни. То есть я очень логический человек. Я мыслю очень логично. То есть для меня логика очень. То есть логика, там доказательства очень важны. Но когда я начала этим заниматься, я поняла, что, к сожалению, этого недостаточно, mm -hmm. потому что наша интеллиг интеллектуальность, интеллигентность, то, что мы называем, там, когда человек начитан, мы его называем это не, интеллектуальным там, или начитанным, mm -hmm. этого недостаточно. Потому что э, для того, есть люди, которые вот совершенно, знаешь, вот их называют street smart, но они, э, но это недостаточно. Не Почему они street smart? Потому что они слушают свою интуицию, uh -huh. то есть внутреннего себя, то есть они к себе прислушиваются. А большинство людей, которые именно вот основываются только на логике, только на доказательствах, только на науке, они не слышат себя. Uh -huh. Они вообще не слышат себя, то есть они считают, что вот я мне вот этот сказал, я прочитал, вот он для меня авторитет, это правильно. А то, что ты говоришь, где твой научный диплом, uh -huh. это неправильно. Но сегодня, сегодня именно такие люди, как я, которые просто несут людям знания, открывают сознание, вот именно э, таких людей очень много сегодня становится, очень много, потому что нам нужно всем поменяться. Иначе будет еще коронавирус, там, чикен-вирус, любые-любые mm -hmm. стихийные бедствия. И мы, кстати, об этом тоже уже говорили на одной из передач, что будет как бы, э, я не помню, кто из пророков сказал, две земли, да? Mm -hmm. То есть, если ваша душа будет высокого, и, высокой энергетики, вы не заметите всех этих, все, все... Несчастья земли пройдут мимо вас. Вы будете просто в другом месте, в другое время. И все ваши дети, то, чем мы закончили, на чем мы остановились, это может ли человек помочь своим детям? Угу. Обязательно. Потому что изменяя карму свою, ведь твоя карма меняет карму детей. Особенно, когда ты работаешь, особенно если это дети там, до там, 21-25 лет, угу. твоя карма с, ним, с, ним, с этим ребенком очень сильно связана. Можешь можно ли провести регрессию э, без ребенка вот у тебя, допустим, в офисе. Ну, вот, ты имеешь нужно... в виду регрессию ребенку, ты не можешь сделать. Нельзя. Нет, конечно. Окей. Ты не. Ну, то есть ты можешь регрессию сам себе сделать. Это уже тогда гадание. Типа... И, нет, я имею в виду вот регрессию ребенку, посмотреть, что у него у этого ребенка было в прошлых жизнях, вот, например, даю пример, ребенок постоянно обманывает, допустим, да? маленький ребенок, ну, там, 7 лет, 8 лет, да? но он это делает сознательно, то есть это уже ребенок, который понимает, что он это делает для чего-то, то ли он боится быть наказанным, то ли он боится не получить конфету или что-нибудь еще, да? И почему ребенок, например, вот постоянно обманывает? Можно Ведь он ли? же тебя обманывает. Ну да. То есть ты можешь делать свою регрессию и узнать, какие причины вызывают твоего ребенка тебя обманывать. Конечно, и когда ты По это узнаешь... ко мне. Конечно, так. но когда ты это узнает, это, это изменит очень многое. На самом деле мне даже регрессия не нужна была для того, чтобы у меня была эта ситуация. Например, для меня очень важна честность. Но у меня, ты понимаешь, мы ведь не просто так рождаемся в определенной семье, в определенном месте. Мы об этом всегда говорили в определенное время суток, в определенном в знаке гороскопа ну, и да, так далее. Да, да, да. Именно это все обусловлено твоей кармой. То есть и определенная, я, например, год огненной лошади. Вот там просто написано год огненная лошадь. Тире честный человек. Uh -huh. То есть для меня правда плюс скорпион ⁇ это очень-очень сильное отношение, серьезное отношение к правде. Uh -huh. То есть для меня, когда человек обманывает, uh -huh. раньше это было, ну все, этот человек переставал существовать. Uh -huh. Но мне дали такого ребенка, который uh -huh. начал меня обманывать. То есть если мы очень сильно... То есть да, для этого даже регрессия не нужна. То есть если ты сильно придаешь внимание, кому какой то, какой -то вещи тебе дадут то, что заставит тебя снизить важность этого вопроса uh -huh. то есть как только я снизила важность я приняла он перестал обманывать uh -huh. то есть да это были разговоры это был договор но э, я даже не просматривала почему это было uh -huh. но это действительно было сколько, есть... сколько занимает сколько времени допустим ну в среднем я понимаю что это индивидуально занимает вот такой исследование регрессии или, или... Смотри, регрессия сама вот сеансы регрессии да. обычно где-то два часа два угу. 3 часа зависит okay. как далеко ты зайдешь а, какую проблему у тебя а, находят да какой-то вопрос угу. а, но это не заканчивается то есть проблема твоя не решается тут же здесь на месте О, О, да, да, ты это, понимаешь да? да это только освещает какой-то да. вопрос, а потом а ты, должен ты должен с этим сам. работать, точно не сами, не обязательно сам, тебе тоже должен, должен может быть или психолог, или коуч, как я, то есть угу. человек продолжает со мной общаться, угу. делает другие практики какие-то для того, чтобы Integration называется, то есть это интегрировать, про... интегрировать угу. процесс интеграции вот этого нового опыта, изменения себя, изменения ситуации, а потому что на самом деле все наши кармические проработки проходят через ситуации uh -huh. но именно отношение к этим ситуациям то есть если например ты уже знаешь почему у тебя с сестрой или с братом плохие отношения и ты уже знаешь он не знает может быть и не хочет слушать но ну, не надо а ты знаешь uh -huh. и ты а, каждому например а, столкновению каждому вопросу который с этим человеком возникает просто по другому относишься uh -huh. твое другое отношение к этому меняет вообще всю ситуацию понимаешь но оно тоже не происходит моментально uh -huh. то есть энергия должна пройти например эм, у меня там определенная кармическая ситуация которая эм, связана была с моим родом но где-то 45 лет работала я не знала mm -hmm. об этом, я вообще не понимала, чем я занимаюсь. То есть как бы, а, потому что очень часто мы не знаем, над чем мы, в конце концов, работаем до тех пор, пока это не закончится. Mm -hmm. То есть ты начинаешь работать одно, как вот, как я же говорю, чистка рука, mm -hmm. ты, ты сцепляешься, чистишь лук, чистишь, да, да, чистишь, да. одна ситуация другая, один страх, другой страх. А оказывается, в конце, там, а там такая роза, mm -hmm. там, понимаешь, или тюльпан, или... Вот там тебя ждет сюрприз. Потому что то, что ты в конце концов узнаешь, что ты прочистил, uh -huh. вот это счастье. Вот это счастье. И я говорю, если я готова. То есть, даже если я человек научится и будет счастливым даже последние пять минут своей жизни, то это уже счастье. Потому что мы приходим сюда. Для того, чтобы научиться быть счастливыми, несмотря на болезни, на ситуации, на окружение, на то, что у нас происходит здесь и сейчас, на земле. И никто okay. не говорит, что это нужно быть бедными или богатыми или больными. Можно изменить свою жизнь. Изменить свою жизнь, поняв, что я за нее в ответе. Я в ответе за мою жизнь, ты в ответе за твою жизнь, и никто другой в этом не в ответе. Mm -hmm. То есть... Понимаешь? То есть да. мы договорились, что мы будем сидеть вот сейчас и разговаривать. Угу. Мы договорились там с моим а, работодателем, что когда мне будет тяжело, он мне даст работу, несмотря на то, что я overqualify, что я overстроптивая, что я ему показываю, что нужно делать. А он меня не может уволить, понимаешь? Угу. Я за это ему очень благодарна. Но я тоже ему должна что-то давать. То есть именно этот урок, например, который я даю своему руководителю, это его урок. Ну да. Но это его задача принять это или не принять. Mm. То есть потому что через одного человека чистится карма другого, но каждый отвечает только за свою плану. За себя, конечно. Итак, если вас интересуют регрессии в прошлой жизни, или вы хотите поехать на Айоаску со мной в апреле месяце, или вы прийти, хотите прийти, женщины дорогие, на клуб женской силы Я Богиня, звоните мне Нине по телефону два два четыре шесть восемь восемь один пятьдесят пять два два четыре шесть восемь восемь один пятьдесят пять